Здравствуйте, дамы и господа! Это видео я сделал маленькое короткое видео для того, что кто смотрит мой канал летсплей игр с смешным иногда сюжетом необычным также я предлагаю вам обратите на мой канал второй мошенник украины называется на нем я вылаживаю схемы развода э, на OLX с раньше называлась авито э, и других э, разные схемы развода схемы развода 90-х схемы от которых нет защиты короче добро пожаловать загляните на мой канал мошенник украины а также еще один канал русгай не гай не рус и гей переводится а русский парень а то два слова гай и гуй или как там правильно говорится, по-английски пишется как... Короче, одна буква меняется, и получается слово гей. Но я не гей. Никогда им не был. Так что добро пожаловать на мой второй канал. Кто подпишется. Большой респект. Всем спасибо за просмотр.